В минувшем году китайские торговцы-челнаки закупили в России товаров и продуктов на 42 миллиарда рублей. К такому выводу пришли эксперты Института экономики Уральского отделения РАН и транспортно-логистической компании Вудбек, специализирующейся на работе с Китаем. По прогнозам, в ближайшие годы китайские торговые агенты увеличат закупки в несколько раз. Что покупают в России китайские посредники для перепродажи на родине? Об этом Михаил Задорожный китайских перекупщиков называют «дайго». Как правило, это экспаты, постоянно проживающие в России. Они сами находят товар, сами его приобретают и потом перепродают отечественникам. И все это делается исключительно через китайский мессенджер Вичат, функционал которого также близок к соцсети, говорит директор логистической компании «Вудбэк» Иван Растегаев. Можно так сказать, что это челночники, у которых появились смартфоны и вместо сумок да, этого телефона, в которых они продают свои товары. Началось это все с 2014 года, когда была диван 20 рубля. Сначала это были какие-то дорогие товары международных брендов. Это были дорогие жидкие сумки, это были телефоны, смартфоны и так далее. Но сейчас тренд немножко поменялся, цены более-менее выровнялись и сейчас это больше товары для масс-маркета. То есть это может быть какая-то косметика, это могут быть wellness продукты это БАДы, продукты питания. Сейчас у китайцев почете российский мед. После того, как Владимир Путин подарил китайскому лидеру Сы Цзинпину банку сибирского меда, популярностью пользу также янтарь и ювелирные изделия. Месячный оборот одного российского дайго в закупочных ценах порядка 175 тысяч рублей. Чтобы российской продукцией заинтересовался китайский челнок, нужно подумать не только о качестве товара. Без красивой упаковки продать что-нибудь в Китае нереально. Историю из жизни рассказал бизнес-фм гендиректор российско-китайской проектной компании alisasia.com Сергей Зеленин. но случаи, как привезли из Армении коньяк. «Помните коньяк такой в старой стеклянной бутылке? Белый такой, такая коричнево-желкая этикетка, 5 звезд, пробка, вот эта закатка. И вот привезли ее сюда целый контейнер. И теперь продажи, его продать никому не могут. Потому что, когда они были на выставке, какой-то кин сказал, что это вкусно, это пройдет. А бутылка непрезентабельная, и китайцы не, не знают, что это мы, они боятся это пить. Может быть, им вкусно, но вид непонятен. То ли им надо сапоги мыть, то ли им травить таракан. Непрезентабельный и неподадочный вариант». Теоретически, можно попытаться... Выйти на внутренний китайский рынок минуя посредников дайго но на практике российские предприниматели столкнутся как минимум с двумя проблемами: это языковой барьер и менталитет, говорит востоковед Евгения Тихонова. Если вы говорите, ну допустим самая низкая цена, за которую могу продать то 100 долларов, и что хотите делать? Или вовсе понимать, что он может предложить там 101, 105, 107, но вот 100 это все это цена, это который разговор закончен. А китай берут 100 и начинает торговаться, говорит, ну ладно, давайте возьмем 98, давайте возьмем 95, у нас не получается, то есть они начинают пытаться урвать хоть чуть. Чуть. Почему говорят -то у нас, что вот с китайцами невозможно вести бизнес? Вести бизнес возможно, если их понимать и играть по их правилам. Опять-таки, надо говорить на их языке, но говорить по китайски так, чтобы тебя уважали китайцы и понимали, что ты не там 300 фраз каких-то выучил, да, а ты там можешь говорить именно обо всем. Это дорогого стоит, они к тем-то другом начинают относиться. По прогнозам Института экономики Уральского отделения РАН, через 4 года закупки китайских дайгов в России вырастут до 174 миллиардов рублей. То есть объем рынка увеличится в четыре раза по сравнению с 2018 и это лишь мизерная часть внутреннего рынка КНР с городским населением свыше 800 миллионов человек. А именно жители китайских мегаполисов являются основными потребителями импорта, потому что качеству местных продуктов и товаров они не доверяют. Работать с китайцами непросто, но потенциал огромный. И целый ряд российских компаний, в том числе русских русский холок, Макфа и Сплат, уже пытаются закрепиться на китайском рынке. Михаил Задорожный, Игорь Садоков, Бизнес FM. Редактор